Маленький принц говорил, что самого главного глазами не увидишь, правильно? Только сердце можно увидеть, правильно? В доме завтрак, утро. Спасибо! Спасибо! Спасибо. Светлана убежали от слова инвалид, у нас есть слово ребята. Здесь вот простой прекрасный труд. Он нужен им, он нужен нам. Но все это сельское хозяйство не продержится здесь и полугода, если здесь не будет ребят. Любая коммуна рассыпется, если нет идеи. Ребята, это наша идея. Все мы одинаковые, больные, здоровые, все мы нормальные, больные. В Германии я иду в магазин и получаю все, что я хочу. И это для меня слишком много. Я не хочу так жить. На нас можно смотреть, как на зверинец, странные люди. Ну и мы странные немножко, и ребята тоже в чем-то странные. А можно вместе с нами радоваться. какой-то там уж на кухне, давайте спасать мир, давайте, давайте спасать мир. Вот, пожалуйста, вот это для меня покаяние и спасение, спасение мира».